Добрый день, начинаем эфир, очередная сессия Народного курала, 11 марта сегодня Добрый день, уважаемые коллеги Я вас прошу зарегистрироваться Напоминаю, что эта кнопка номер работает Значит, еще раз. А просто еще. А, уважаемые коллеги. Мы же не все смотрим. Уважаемые коллеги, прошу зарегистрироваться. Как Уважаемые коллеги, из 27 депутатов присутствует на сегодняшнем заседании 20. Он у нас с вами имеется. Начнем нашу работу. За заседание 22-й сезона Народного Урала, я приезжаю Я приветствую Для государственных символов, прошу вас. Аппарата полномочного представителя Сергей Сергеевич Бойко. Он у нас впервые. Я его у нас в отпуске. Заместитель руководителя администрации главы республики, представитель главы народном управлении Араша Алексеевич Манжиев. У нас сегодня нет представителей правительства. Они все заместители. И глава находится в Москве на встрече. С нашим куратором в правительстве по индивидуальной программе развития. Поэтому вот в течение нескольких дней часть я раньше, часть вчера работает там. Поэтому Зайцев вчера звонил, сказал, есть какие-то вопросы, потом будут в мы готовы будем воспринять их и сказать, обсудить. Кроме того, уважаемые коллеги, у нас присутствуют руководители судебных и правоохранительных органов, Мамаев Лежин, Антонович, заместитель представителя Верховного Старо Республики, Волгер, Эдуард Валентинович, заместитель, прокурор, первый заместитель прокурора Республики Калмыкия. Уважаемые коллеги, кстати, сегодня Эдуард Валентинович он у нас впервые, но ему сегодня гиберский. Давайте поздравим. Заседание, до свидания. Добра вам всякого. Амхалия Виктор Борисович, начальник управления Министерства юстиции Южков, Игорь Александрович, начальник управления Федеральной службы безопасности Никифоров Сергей Анатольевич, министр внутренних дел Валеев Вячеслав Николаевич, исполняющий ответственности управления Федеральной, Федеральной налоговой службы. Также присутствуют руководители Министерства ведомств, очень ограниченных в том количестве, в котором необходимы для рассмотрения вопросов, и ответственные работники аппарата на Народных права, которые будут помогать нам организационно вести наши мероприятия. Уважаемые коллеги, для дальнейшей работы нам необходимо избрать секретариат. Сегодня его предлагается возглавить депутату позже Махалдаеву, Юрьевне, включив в состав работников Народного права парламента, в э, Не возражаете Если вы не возражаете, то Я мы здесь домой приняли. Мы должны принять проект постановления, а мы приняли соответствующие постановленные. Просьба внимательно относиться к вам вопросу. Проект постановления со Я извиняюсь. Просто вот по привычке. Я бываю, я очень глубоко извиняюсь. Давайте факточку. Уважаемые коллеги, за секретаря голосуем. За. Единогласно. Постановление. Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу работу. У вас имеется проект повестки дня. Уважаемые коллеги, кто за то, чтобы принять ее за основу? Голосуем карточкой. Кто за? Против воздержавшихся, соответственно, нет. За основу мы принимаем. Нашу повестку дня и какие замечания по самой повестке дня? У меня есть предложение по Пожалуйста, пожалуйста. предложите. Уважаемые депутаты и присутствующие, не так давно, выступая на открытии мемориала жертвам политических репрессий, президент России Владимир Путин напомнил исторические факты, когда могли быть предъявлены надуманные абсолютно абсурдные обвинения Миллионы людей объявлялись врагами народа, были расстреляны или покалечены, прошли через муки тюрем или лагерей из силов. Когда речь идет о репрессиях, о гибели и страданиях миллионов людей, тут достаточно посетить Бутовский полигон. Другие братские могилы жертв репрессий, которых немало в России, чтобы понять, никаких оправданий этим преступлением быть не может, заявил президент России Владимир Путин. Вы помните, что 25 декабря нами было принято обращение к депутатам Верховного Совета Республики Хакасия, в котором мы предлагали им рассмотреть вопрос об отставке Шпигашева. В прошлом году он на сессии Верховного Совета фактически поддержал сталинскую депортацию калмыцкого народа, обалдал и отклеветал весь калмыцкий народ. Вы помните, что... При внесении рассмотрении этого вопроса в повестку сессии против голосовал председатель народного курала Анатолий Васильевич Казачков, депутат Сергей Сухинин и другие. Я считаю, что тем самым они выродили свою позицию по данному вопросу, фактически поддержали выступление Штыгашева. Дальнейшие действия только подтвердили это. После того, как депутаты. Верховного Совета Республики Хакасия пригласили депутатов Народного фурала приехать и выступить на очередной сессии. Я встретилась с председателем Народного фурала Анатолием Васильевичем Казачко и предложила ему подписать письмо от Народного фурала. Письмо достаточно формальное с просьбой, чтобы господин Штегашев разрешил присутствовать на очередной сессии депутатам Народного фурала с правом выступления. Казачко Анатолий Васильевич категорически отказался это сделать. После, в тот же день, вот когда мы прилетели в Абакан, на телевидении республики Хакасия вышло интервью заместителя Шпигашева, его правой руки Шпигайского, в котором он говорил всему хакасскому народу о том, что депутаты народного курала приехали без письма от народного курала. Откуда он это мог знать? Это знали только я и председатель Народного курала. Мы могли это письмо привести с собой. Но господин Шпигайский уже знал, что у нас нет этого письма. Отсюда следует вывод, что председатель Народного курала после того, как отказал мне подписать письмо, проинформировал господина Шпигашева об этом. И тем самым он дал ему формальный повод отказать, депутатам Народного Курала присутствовать на этой сессии. Мы хотели защитить честь калмыцкого народа. Мы хотели в том же зале, где выступал господин Штыгашин, рассказать историческую правду, показать, что он оклеветал, что он занимался политическими инсинуациями. Прошу, Но, к сожалению, подождите, не перебивайте. Не перебивайте. Время, время К с подачи председателя Народного Курала Республики Калмыки Анатолий Васильевича Казачко этого сделать мы не смогли. В военное время такие действия называли предательством. В данном случае это предательство интересов калмыцкого народа, нежелание защищать его честь. Я считаю, да, да, да. Я считаю, что после этого Анатолий Васильевич Казачко не имеет морального права возглавлять Народных Урал Республики Калмыкия народ которого он так бессовестно предан. Подождите, подождите, предложение. Подождите, предложение. предложение. Не Вы перебивайте, перебивайте Антон Алексеевич, дайте пожалуйста. слово сказать депутату. Это не, по существу, это не вам оценивать, по существу или нет. Депутат я говорит, это его право. Товарищ Ваншиев, еще раз без разрешения председателя будете говорить, я вас лишу слова доказать. Да было такое же. Тому, кому дали слово. многих жителей Калмыкии, я требую, чтобы Анатолий Васильевич Казачков добровольно ушел в отставку. Нужно иметь мужество отвечать за свои поступки. Тем более вы неоднократно об этом говорили. У меня все. Значит, спасибо. Буквально не вступая в полемику, уважаемые коллеги. Значит, то, что касается выезда Натальи Сергеевны и еще ряда депутатов, Официального приглашения действительно не было. Наталья Сергеевна у меня была. Я сказал, я могу вас есть или дать письмо, если будет официальное приглашение. Кто вас пригласил, я не знаю. Поэтому я официальное приглашение действительно не подписал. Я считаю это правильно. Изначально, назад возвращаюсь. Тогда вносили в повестку дня, почему я проголосовал против? Я эту позицию уже излагал. В сетях излагал. Потому что неподготовленные вопросы с листа. Я вообще противник носить в повестку дня. Но когда большинство, это мое право, когда большинство включили повестку дня и когда голосовали за этот проект, я за него проголосовал. Все единогласно за это обращение проголосовали. И мы это обращение в соответствии с порядком направили соответственно э, нашим коллегам Хакасию. Кто вас приглашал? Зачем вас приглашал? Председатель? На самом деле, не важно, кто нас ну, приглашал. Вот смотрите, важно, ну, зачем вы туда поехали. Не вы вот путаете. Но не, но не перебивайте меня. Я пожалуйста. не перебиваю, я уточняю. Как это вы зам... фантазируете и оправдываетесь. Это ваше я право. Вы можете сказал, это? Я вам скажу, я реплику скажу. Я же вас... Ну это... что вы, не невыдержанность какая-то. Значит, какой-то там зам, стегашем, никого я не знаю. И никому я лично не звонил. Что приглашение, кому, кто его дал, я его не подписал, действительно. У меня не было, вернее, письма, не было официального приглашения. Я поступил как государственный человек, это мое право, председатель. Не потому, что если бы было... Мы затем получили официальный ответ, этого, ну, там, мандатной комиссии и так далее. То есть я же должен работать не по фантазиям, Наталья Сергеевна, а по закону, я председатель, я руководитель государственного органа. Поэтому, Наталья Семеновна, все ваши обвинения, они на Вы навет, должны работать по совести. Навет, и я прошу зафиксировать те слова, которые а? она высказала в мой адрес. Это меня оскорбляет как человека. Слово предатель, значит... Предатель, предатель. А ну и так Значит, есть. ну разберемся в суде, кто предатель. Ударство значит, это предатель. Разберемся, еще тут органы сидят, разберемся, кто... Поэтому, значит, уважаемые коллеги, я государственный, да? Я на этой земле прожил все 70 лет. Я на этой земле прожил 70 лет. Я Вопрос, как прожили? Да. Не хуже и не достойнее вас. Значит, уважаемые коллеги, Наталья Сергеевна предложила мне, значит, там, сложить полномочия. Ну, это ее предложение. Значит, я... И многих жителей Калмыкии. Значит, это предложение вот Натальи Сергеевны и вокруг ее там. Ну, мы значит, поэтому никаких сложений полномочий не будет. Меня избрал Курал в соответствии с законом, и я буду работать, исполнять свои обязанности перед народом. Большей частью, которыми меня избрали, даже большей частью вы. Поэтому. А вот это очень сомнительно. По поводу фальсификации мы постоянно. Так, все, пожалуйста. Все. Уважаемые коллеги. Можно я скажу. Значит, да -да -да. у ну вот, по, по, вот это, по, по, по понятному вопросу. Значит, одну минуту. Я, одну я минуту. хочу сказать, что... Под, вопросы по повестке дня. Есть? Я по повестке дня. По, по хочу повестке... поддержать вопрос о включении в повестку дня. Все. Поднятый Манжиковой Наталья спасибо. Сергеевна. Что значит спасибо? спасибо? Что вы? Что значит спасибо? Вы Пожалуйста, по вопросами... я и говорю. Значит, я хочу дела. сказать, что... Анатолий Васильевич, вы действительно постоянно лукавите, я об этом все время вам напоминаю здесь на сессиях, постоянно обманываете людей, вводите заблуждения. Вот, скажем, вот сейчас вы сказали, я проголосовал за постановление да. про Штыгашу, но вы настолько сопротивлялись вообще по включению этого вопроса на той сессии, и вы вынуждены были просто согласиться, увидев, что вся масса сегодня готова проголосовать за... И вы, вы просто примкнули своим голосом. Уже когда э, 3, 4 человека проголосовали против включения в повестку, остальные все неожиданно для вас. И это еще характеризует вас как руководителя Народного хурала. Вы уже не управляете ситуацией. Э, депутаты вам не идут навстречу. А по этому вопросу тем более. И я рад, что они так проголосовали. И вы увидев, что 23 человека проголосовали за включение вопроса, вы вынуждены были уже э, при рассмотрении самого вопроса проголосовать за. Это вынуждено, и не говорите, что тут я голосовал за, мы вас заставили голосовать за. В том числе и я выступил, сказал, что э, вы здесь, прожив много лет, как вы говорите, 70 лет, Пройдя самые высокие ступени власти, вы были председателем правительства, вы возглавляете парламент много лет, вы были зампредом много лет и так далее. Поэтому вам уже совестно было бы не то, что голосовать против этого вопроса о включении в повестку, а вы должны были призывать народ к тому, чтобы этот вопрос рассмотреть и делегировать депутатов в Хакасию. Вместо этого вы нам врали здесь, что вы звонили э, этому Штыгашеву. Штыгашев вам сам позвонил на следующий день. Это, об этом говорил депутат Эрнеев. Здесь многим депутатам говорил, что он сидел с вами и звонил Штыгашеву э, с извинениями. А вы даже не удосужились набрать его. Второе. Э, Значит, что значит, значит мы, нас должны приг... приглашать? что, меня Что значит нас должны приглашать? Как вы вносите в повестку дня вопрос? Вот. Формулируйте. Я поддерживаю Формулируйте Поддерживаю. предложение Манжикова Натальи Сергеевны на включение вопроса в повестку дня. Как как Я формулирую вопрос. Она, Она вам сейчас повторит. повторит? Председателю Народного хурала Республики Калмыкия Казачко Анатолию Васильевичу добровольно сложить полномочия. Есть такое в законодательстве, как это прописано. А приглашение нам от Хакасского парламента и не нужно. Мы решили туда ехать. Весь парламент единогласно проголосовал, и вы не имеете права даже отказывать делегации, которая выехала. Для того чтобы я принял подписал такую бумагу, нужно было решение парламента. Но... Это не рассуждение, это утверждение. Это, постановление... это утверждение, не рассуждение. Том, что, постановление и в то же время поручить председателю отправить делегацию, которую я сформирую. Вот так должно было звучать тогда постановление. Проект заявления был о другом, и вы его читали при мне. Долго читали. Спасибо. Уважаемые коллеги, нет. с вами только в Сибирь можно отъехать, а не куда-то там. Понятно. Значит... Вот я, вы критерий. будете решать. А кто вы такой, что вы здесь решать будете? Я председатель парламента. Ну и что? А вы кто? А для этого есть депутаты здесь. Кто вы? Я депутат, равный вам по статусу. Договорились. Вот это правильно. Уважаемые коллеги, предложение неправомерное, оно не прописано в нормативных документах. Ну, Но, коль Наталья Сергеевна поставила, я ответил, что я слагать полномочия, как хочется, Наталья Сергеевна, и еще некоторых депутатов не буду. Кто за то чтобы включить в повестку дня предложение Натальи Сергеевны о моем сложении полномочий. Прошу голосовать. Карточкой. Добровольный. Добровольный. Смотрите, сами не голосуйте. Кто, кто за? Смотрите, кто, за? Кто, кто за? Есть такая привычка? Шесть. Шесть. Спасибо. Вот Наталья Сергеевна, что была. Уважаемые коллеги, есть предложение о повестке дня принято целом. Прошу да, голосовать. Минуту, Кто за? Да. По я я через... нажимала не единожды, чтобы. Ну, мне не видно. Ну, я понимаю, но камера на меня направляется. Да, а, ну не да. Значит, по повестке такой. По пов... повестке. Да, да, по повестке. Значит, у меня э, такого рода вопрос э, э, будет предшествовать да, моему предложению. А на двадцатой сессии Курала 11 декабря был принят закон большинством голосов о внесении изменений в статью 20 закона Республики Колумбия, о, о выборах главы Республики Колумбия. Вот. Uh, у меня вопрос, в связи с чем этот закон не был Абрикова, подписан опубликован, да? и почему значит, мне как инициатору пришел ответ от, э, от руководителя аппарата Народного Курала, потом значится, что этот закон был направлен Значит, на главе Республики Калмыкия 18 декабря 2020 года для подписания и То есть получается с нарушением сроков представления для э, подписания и В связи с чем это произошло? Да, кто ответственен? Вас как председателя? Я вам задаю вопрос. Значит, и э, э, далее здесь э, повестуется, что 11 января -го, 2021 -го года мотивировано заключение главы республики было значит, направлено в Народный для того, чтобы данный вопрос был рассмотрен на посвятание комитета Народного хурава по вопросам законодательства, законности, государственного строительства и местного самоуправления. О времени и месте нам должны были э, проинформировать. Почему это не произошло, почему сегодня, повестку дня, хотя прошло уже более месяца, данный вопрос не включен в повестку дня значит, э, и не рассмотрен, а хотя это вы должны были сделать за ответственностью работы Народного Кураса. Спасибо. Я, как э, субъекту законодательного института Николая при личной встрече буквально на той неделе мы разобрались в этой ситуации. То, что вы официально письмо получили, официально. У нас действительно документ не подписан, возвращен, там ряд мотиваций. В том числе, одна из них и нарушение срока. Там с этим делом мы подразобрались. Ну, там другие мотивации... Поэтому вопрос в комитете, сроки там не прописаны, мы сейчас работаем на тех, чтобы найти компромиссное решение, которое позволило и главе подписать, и в субъект законодательной силы. С Николаем Бича мы на этот счет переговорили, он может подтвердить. Поэтому, уважаемые коллеги, конечно вопрос, мы вернемся к его рассмотрению в установленном порядке. Значит, и вот об этом состоялся разговор с Николаем Бичем. Я хочу знать причину затягивания рассмотрения данного вопроса. Более месяца прошло с того момента, когда этот закон был подписан большинством значит, депутатов народного курала, да, и до сих пор он находится в подвешенном состоянии. В связи с чем я хочу знать, где мотивировано заключение полное. Значит, кто, значит, этот законопроект не заехает к федеральному доходу? Значит, смотрите, на следующем заседании, значит, будет на вопрос. Он находится в работе. Я же с говорил, Николаемчем говорил, его первая подпись стоит на, под этим документом. Мы с ним встретились в рабочем варианте. Обговорили. Ну значит, или вы не общаетесь, что на след... а сейчас говорит, идет я работа. Я вас попрошу не повышать вперед, Нет, не я просто вопрос. для того, чтобы слышнее было. Нет. Поэтому Нет. на следующем так я так вам. ...право до обсуждения проекта повестки и принятия проекта повестки в целом имеет право высказать любой вопрос, который считает необходимым для обсуждения в рамках очередной сессии Народного Курала. Я, как депутат Народного Курала, в соответствии с действующим законодательством, основная функция любого депутата Народного Курала, в первую очередь, это обеспечение единства правового пространства на территории Республики Павловна. Продолжение темы, которая озвучена, о принятии закона Республики Калмыкия, который был принят убедительным большинством депутатов Народного Курала на прошедшей 20-й сессии Народного Курала и был в соответствии с действующим законодательством, а я хочу сказать о том, что в течение пяти рабочих дней, Председатель Народного Курала, статья 7, регламента Народного Курала, обязан направить главе республики для подписания и обнародования принятый закон Народным Куралом депутатами. Поэтому, Антон Васильевич, на лицо я об этом в очередной раз говорю, начиная с 12 сессии, у нас это впервые такой прецедент, что принятый депутатами проект закона, принятый закон, на сегодняшний день по формальным основаниям направлен на Народных Уралов. Поэтому, Антон Васильевич, у меня первое предложение. Все-таки с учетом того, что это ваша прямая функциональная обязанность, привлечь дисциплинарную ответственность виновных лиц и на очередной сессии доложить по результатах того, что сегодня мы нарушаем конституционное право граждан Республики Калмыкия на право избираться и быть избранным. Второй момент, Антон Васильевич. 6 марта группа депутатов Народного Курала направила вам, как председателю Народного Курала, требование о том, чтобы был рассмотрен отчет о деятельности главы Республики Калмыкия за двухлетний срок его полномочий. На сегодняшний день этот вопрос остается открытым, поэтому вношу предложение рассмотреть значит, и включить повестку вопрос о голосовании о рассмотрении вопроса отчета главы на очередной сессии Народного курала. Все вышеперечисленные факты, в том числе и яркое выступление моего коллеги Маджиковой Натальи Сергеевны, говорит о том, что, вы правильно отметили, председатель Народного курала представляет Народный курал во взаимоотношениях с главой республики Калмыкия, с руководителем территориальных, федеральных органов исполнительной власти и никоим образом не подрывает авторитет законодательной беде власти. Спасибо. Спасибо. По первой части предложения, действительно, там есть виновные, нет. Это право председателя, он разберется, обязательно примет меры, потому что я уже принял меры. Значит, то, что касается... Одну минуточку. Я озвучу, когда вы предложили. Значит, уважаемые коллеги. Значит, то, что касается письма. Я получил от вас, шестого его подписали, 7 депутатов. Я подписал его, вернее, получил получил девятого и сразу же отправил в голове. Это насчет три Отправил в голове для рассмотрения и соответствующего внесения предложения по вашим вопросам, которые затронуты в письме. Исполняя свои обязанности председателя. Значит, я же вас не перебивал. Я вас не перебивал. Значит, поэтому значит, это письмо, направлено главе республики и когда будет выступать его представитель, я думаю, он проинформирует, как какие, у какие у них намерения. Что касается включения требований, чтобы я требовал, значит, это, уважаемые коллеги, Майор. требования у главы республики разной ветви власти. Его полномочия прописаны. Его полномочия прописаны законом. конституцией. Вы не держите микрофон, я же говорю. Почему? Я что-то Про... микрофон делаю? Прописаны соответствующие документы. Уважаемые коллеги, значит, сроки не определены, Порядок предоставления отчетов не определен ни федеральным законодательством, ни республиканским. Поэтому я направлю как раз свое требование рассмотреть, это вот то, что я могу рассмотреть и выйти с предложением, в какой форме все это планируется главой республики. Поэтому здесь натаскивается, согласится, не надо. Я прошу, я вас не переведу. Я вас не переведу. Я не могу сейчас. Значит, вы внести предложение. Поэтому не надо, не надо. Мы. Уважаемые коллеги, сегодня нравится. у нас есть документ, который мы должны включать в повестку дня. Мы включаем... Я одну минуту. Мы включаем... Вы думаете что? Вы грамотнее и умнее всех? Уважаемые коллеги. Значит, рассудит, рассудит, все рассудит. У вас проект где включить повестку дня? Нет, нет, Не, не депутатский проект, проект, проект, который. Проект, вы, вы же первый зам были. Антон, вы депутат. Не, не, перебивайте, раз, не перебивайте меня. Ну что вы? И не перебивайте меня. Вопрос я вопрос, вас решу слово до констатации. Вы, вы не имеете права. до право. Я, я решу слово. Права. Права. Значит, проекта. Проекта, проекта, проекта отключения нет. И когда глава? Примет решение. Прошу слова. Одну минуточку. Ну дайте мне завершить. Когда глава примет решение о том, что он представит отчет в той или иной форме, мы ее обязательно с вами заслушаем. Вот это наша обязанность. А включать обязанности. Да, а, включать... а за девятнадцатый год сколько лет будем ждать еще? Уважаемые коллеги. Это за двадцатый подождем. А за девятнадцатый. Это смешно. Говорить? Я вас обоих решаю слово до конца сети. Нет, Есть. Я жду слова. Так. Я включаю, а вы мне не даете уже сколько? Уважаемые коллеги. Так, а я скажу вы... слово. В ну... данном случае Анатолий Васильевич Лукавик. Те, кто а... читает закон Республики Калмыкия о народном Курале прекрасно знают, что эта норма прописана. И он, как председатель Народного Курала Республики Что? Калмыкия, обязан Что следить для? за тем, чтобы закон Республики Калмыкия о Народном Курале исполнялся. Это раз. Mm -hmm. Потом, Бакинова, Собара Александровна, имеет полное право согласиться с республиканским законодательством устно вносить изменения в повестку дня. Понятно. Почему вы, вот зная все эти республиканские законы, все нормы закона, вот здесь вот, Извините, просто не то, что лукавите, вы постоянно нас вводите в заблуждение. Знаете, вы смотрите, как, смотрите, как а... нельзя вести себя председателю Народного Курала Республики Талмыкия. Хорошо. Я, вы, хочу, вы, я вы, просто довела это вы следование не депутаты. как депутат, а как... Вот последний митинговщик, понимаете? Уважаемые коллеги, да, да. мы, тоже, мы тоже это фиксируем. ваши слова. Согласно да. регламенту Народного курала Республики Калмыкия, председательство еще не имеет права комментировать и давать оценку выступления. Там такого нет. Уважаемые коллеги, значит, где доклад главы? Для Пожалуйста. того, чтобы внести в повестку. Покажите Пожалуйста. доклад главы. Да а что за глупости? Да. Антур Васильевич, да, вышел, я задал да. вопрос. <свят> вопрос о том, чтобы рассмотреть на очередной сессии. А что? То есть есть время для подготовки? Нет, подождите. Нас, да, здесь а уже... мы... Подожди. Антур Васильевич, э, соответственно да. здесь у что у нас очередная сессия должна пройти один раз в класс. Три месяца есть для подготовки. Я ставлю вопрос. Подожди. Как относится к депутату тому, чтобы на очередной сессии заслушать отчет главы Значит, республики Каурукин? Вы же послушаете. И, вот, говорите, что я манипулирует. Согласен она больше всего манипулирует. Она понимает. Одна школа. И манипулирует. Да -да. Вы же меня комментируете? Вы же не истинно в последней инстанции. Одну минуту. Мы призываем <свят> просто всех действовать по закону. Да, да, не рукает. Туда-сюда не в не верстеть. Говорить честно. Поэтому, Наталья Сергеевна, значит, обязывать главу республики исполнять свои Имеем должностные право. обязанности Имеем право мы не обязаны а, еще раз а, председатель нарушает права исполняет закон республики Калмыкия, прежде все. всего я вы раз... имеете право вы все договорились, что вы до конца сессии не разговаривать потому что вы нарушаете 9 раз сказали вы 9 раз заходите мне Добрый день. я предложу вам Отключите ее. Лучше. Да. Да. Значит, две минуты. Это вот уже сверили 10. еще. Добрый там. день, уважаемые коллеги. Хотел тоже поддержать вот тут высказывание Мегмар Галеевна да, и Саглана по поводу, во-первых, вот этого принятого законопроекта по снижению муниципального фильтра. Я просто не пойму, а то есть еще хотите вот сейчас вот всему народу, нашему окружному показать, что э, можно законопроект принять и потом его отвернуть по каким-то формальным признакам. Причем вот тут я реально слышал аудиозапись, где говорилось то, что звонили секретариат главы и спрашивают, ну или хурал, точнее, то, что отнесли туда это письмо или не сказали, Да, 1 числа сразу занесли. Ну, мы а прослушаем с вами. Давайте не фантазируем Давай дальше, давайте. Ну, давай. давайте вы не перебивайте. Да, да, да. я не переборю. И даже вот в следующий раз, соответственно, вынесет свой да. да. проект сюда. Нам снова я больше чем убедился, что его отвернул. В прошлый раз проголосовало против вот 7 представителей вот группы. А теперь вот тут к нам присоединятся, грубо говоря, все, да, те, которые, э, ну, просто, как и скажите, что вам где-то там запретили э, протаскивать вот этот законопроект. Ну, просто, что за смешное, такая, смешная ситуация такая вообще? Приняли законопроект, и по каким-то формальным признакам его берут аппарати. А Причем сами же принимали... Да, будем обсуждать, к этому вернемся. Да, нет, соответственно, по отчету главы. Но, во-первых, Сначала еще по 2019 году, мы еще в прошлом году поднимали этот вопрос, и вносилось письмо еще, по-моему, наединились. В октябре даже здесь вносилось письмо тоже от депутатов, то чтобы с просьбой призвать, соответственно, руку к тому, чтобы он отчитался перед законодательным органом, выполнил свои обязательства. Это уже неоднократно на сессиях Урала поднималось. И помните, вы на последней сессии нам персонально пообещали, что да, там, там, я другие, да, что, да, да, и сказали то, что на ближайшей сессии соответственно, значит, сейчас уже марк месяц Хорошо, говорит, раз, спасибо, было. понятно нет, ну, подождите, я, я не, раз, не... мы давайте у нас повестка дня надо обсуждать мы одно и то же, мы уже 20 минут Антон Васильевич, да, да, вопрос, да, а вы, вы говорите этот вопрос будем рассматривать по муниципальному фильтру, да? да. а когда мы будем его рассматривать? ну, скорее всего, начали сессию мы, я а почему мы же приняли ну, постановление? Вы, так, я Не, я задал я вам вопрос, я... да? Мадаркик, ну, мучился говорит. Ну что? Он уже закончился? Ну что? Ну, что? Ну, соответственно, я хочу сейчас, включить бы также включили повестку э, сегодняшнего дня обсуждения вот, вот этого вопроса. По отчету головы, будет он или нет, давайте обсудим вообще. Давайте поедем, давайте Вы Мы просто нам на прошлой обещали сказали, давайте тогда сейчас обсудим. Значит, да. Уважаемые коллеги, давайте не превышать свои полномочия. А Одно минутчик, давайте. Одно давайте. Одну ну, председатель, да, да. значит не превышать свои полномочия. Срок, э, федеральное законодательство и, и законодательство Республики Алмыкия, сроки отчета. Там не определены. Не определили, то ли это март, то ли апрель. И я думаю... То ли это эти... через 5 лет, да? Я думаю, этим руководствуется... Ну, вот. Все. Два года прошло, нет отчета. Значит, э, сроки по времени отчета, по месячной и тогда не определены. Поэтому ставить конкретно, обязывать какие-то сроки главы, э, может, он ждет отчеты главы государства, другие варианты. Не, это глава республики. Это его право предоставлять отчеты. То ли он лично его предоставит, то ли вместе с правительством. Это уже форма отчета может быть самая разная. Самая разная. Поэтому, уважаемые коллеги, превышать свои полномочия и обязывать главу выполнять те те должности обязанности, которые у него прописаны по закону, это не наше. Это, вот это как раз противозаконно, противоправно. Понимаете? Поэтому, уважаемые коллеги... Анатолий да, вопрос, да, вот смотрите... А, смотрите. Нет, хорошо, я... Тренировали вчера два дня. Не, можно работать, а? да, да мы уже два года тренируемся. у нас я, хороший тренер. На, на два года готовите. Анатолий да. Васильевич, у нас президент Российской Федерации ежегодно отчитывается населением. Во-вторых, у нас общественность уже начала да, возмущаться по этому отчету. И в третьих, как я хотел сказать, вы сейчас сказали, что представитель Главы, да, в Курале, а он там сейчас будет, а он уполномочен вообще, ну, а вот вы просто говорите, вот, вот там в повестку включать есть проект или еще что-то, да? А этот вопрос у нас где-то в повестке стоит? Какой? Ну, то, что, ну, по, у ну, полномочия, так сказать. Не, говорю, буду, выступать и да, проинформирует да, той позиции, которую... А, ну ты... а, то бишь можно по одному вопросу по повестке выступать и сразу забить, Но Если, это, если это будет э, необходимо... Ну, вы говорите, без проекта по повестку включать нельзя Нет. никакой можно, вопрос. Можно, можно. Да, можно. Да, а, а другим, значит, можно. Это прохождение да через комитет и так далее. Да Читайте внимательно регламент. Регламент. Кричите, Наталья, на своем... На своем... У Ой, э, значит, Анатолий Васильевич, я здесь, про, вот, буквально 10 секунд, да. вы говорите об отчете, я согласен, за двадцатый год, согласен с вами, да, глава может определяться там, но он должен, конечно, ваш вставить в известность, тем более вы нам в разном, на прошлой сессии, да. я вам задал вопрос, вы сказали, я обеспечу отчет главы, там, согласую, согласую с ним, доведу да. до него, было такое? Было, Сказал. вот. Я согласен, что работа длится в этом направлении, да. усердно вы работаете. Но мы же требуем письме и отчета за 2019 год. А там уже отговорок нет, уже 20-й закончился, в котором он должен был отчитаться, даже пусть 31 декабря отчитаться за 2019 год. Хорошо. И этого отчета нет. Тут уж вы никак не можете ар ар аргументировать, контраргументировать. Голосование неправомерное предложение. Бакиновой, а смотри Бабиного депутата Бабиного. Без комментариев. Нет? да, без комментариев. Давайте за что то, чтобы включить что повестку дня, как обговорили вопрос об отчете на, на следующей именно а сессии. Да, главы за республики. За да, нарушение законодательства. А вот без комментариев. Да Это хорошо. Нарушение. Все, пожалуйста, да прошу голосовать. Более проктования вашей действующего федеральному республикам законодательством. Всем. Вопрос не проходит. Кто за то, чтобы повестку дня принять? в целом, прошу проголосовать карточками. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Два. Два. Два. Два. Два. Два. Два Я вижу. Два. Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу работу. Рассматривается вопрос номер один повестки дня. Проект постановления Народного корала парламента Республики Калмыкия. О признании полномочий депутата Народного курала Республики Калмыкия Сангаджиева Дмитрия Венгеяновича в сама мандатной комиссии Народного курала докладывает Валерия Стаич, председатель, представитель мандатной комиссии. Валерия Стаич, пожалуйста. Уважаемые коллеги, приглашенные, В связи с засрочным сокращением полномочий депутата Народного курала парламента Республики Талмыкия, скорее, Асана Александровича, председатель комиссии Республики Калмыкия, передала вакантный депутатский мандат в другом зарегистрированном кандидате из того же списка кандидатов, в составе которых был избран в государственном право по власти депутатов детей и полномочий, приглашенных до Солнца. Данным зарегистрированным кандидатом является Санадзеев Дмитрий Мигельянович, родился 18 марта 1977 года. город Веста, Павловская СССР, образование мощное, женат, поспитывает в районах. В председателе комиссии есть нет. Спасибо, Мария Осавич. Эм... Дмитрий Меньянович, здесь, здесь вот. К нему вопросы есть? Нет Нет. Тогда есть проект постановления. Прошу э, проект, определиться по проекту постановления. Соответственно, со статьей 47 Законной Республики Андрея о некоторых вопросах проведения народного права. Народного права парламента Республики Калумбии, Мандатная комиссия Народного права парламента Республики Калумбии, Проверка полномочий депутата Народного права парламента Республики Калумбии, Сандравие Дмитрия Нигеянте, решила нести на рассмотрение Народного права парламента Республики Калумбии проект постановления Народного права парламента Республики Калумбии о признании полномочий депутата Народного права парламента Республики Калумбии Сандравие Дмитрия Нигеянте и рекомендовать его принятие. Решение комитета обнаружено. Теперь можно поступить. Проект, голосами за проект постановления Он у вас на руках Пожалуйста По регламенту Вы должны каждый вопрос озвучить Конечно, карточками голосуем Кто за? Вопрос не озвучен. Наталья Сергеевна Нет, ну Спасибо, Наталья Сергеевна Я бы слово вас решил А я не включала микрофон Вы, там, сэр Виктор, только улыбайтесь Громко улыбайтесь Желания нет вам улыбаться Да, заради Поздравляем. Надеемся на плодотворную работу. А что не снимаем? Снимаем? Удачи всем. Спасибо, что все поддержали. Так и должно, независимо от фракционности. Всякие могут быть взятые споры. Ну, что-то в одну сторону поддержка. Нет, просто это по закону, и согласны. Улыбаемся. Да, улыбаемся, если вы. Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу э, работу и рассматривается второй вопрос, который гласит следующим образом. О выборах заместителей, о заместителе председателя Народного Курала Парламента Республики Калмыкия. Уважаемые коллеги, я не знаю, у вас на руках проект, он, соответственно, понятно, без фамилии, поэтому я пользуюсь своим правом в связи со статьей 8 регламента Народного права парламента Республики на на рассмотрение Народного права парламента кандидатуру на Сергея Александровича, коротко Сергея Александровича, родился 8 октября 1978 года в Листе имеет высшее образование в 2000 году, закончил Калмыцкий государственный университет. Государственное муниципальное управление после окончания университета занимал различные должности в муниципальном образовании. В Листе с 14 по 17 был заместитель председателя Сумского Роспорта Собрания. С 18 является депутатом Народного Курала парламента и, права и Имеет благодарность Министерства Транспорта России, Простов Министерства Народного Курала, подчеркнула грамотой агентства «Поторить». Ренат имеет своими полномочиями прошу поддержать Путина, Сергея на к праву, права, права, права. а почему вот Я уже который раз вам, э, к вам обращаюсь, повестка дня у нас это тайна которая вот обнаруживается непосредственно перед началом заседания. Хорошо, я отвечу сразу. Вы? Правильный никакой нет. Сколько можно это одно и то вы, же повторять? Вы не правы, вы утверждаете сразу. Надо быть правым. Я вчера Кучминову объяснял. Сегодня вам, на фракции. что повестка формируется, окончательная повестка, окончательная, формируется после заседания комитетов Народного Курала и Мандатной комиссии. Все вопросы, которые включены были в повестку дня, они у вас у всех на руках. То, что это да, фамилия, которую я сейчас озвучил, но я не могу ее проект носить, даже если это я предлагаю. Потому что может это быть фамилия, может другая. Поэтому я вот... Потом... Повестка формируется без заседания комитетов. Потом, сформировав те вопросы, которые могут попасть в повестку, вы обсуждаете на комитете. То есть вы противоречите саму, самому себе. И э, если вы не знаете повестку, как, что вы будете обсуждать на, на комитете? Ну, это же нонсенс. Поэтому э, проект повестки у вас был всегда. Значит, почему вы депутатов не, не ознакомили ни, ни разу? Вот я здесь два с половиной года сижу, за два с половиной года ни разу я не получал повестку хотя бы за час. Не говоря о том, чтобы за неделю получать, как это принято в других парламентах вообще. Практика. Вот я сколько разговаривал с депутатами субъектов различных, все говорят, мы за неделю получаем поездку. Мы говорили, что после комитета все будут получать поездку. Если кто-то не получил, я тогда извиняюсь за наших товарищей, которые вам после зачитания комитета ранее отослали. Все, пожалуйста, есть Сухинину вопрос? Есть? Нет, подождите, значит... У меня вот по этому вопросу есть замечание, которое я сейчас хочу зачитать. Значит, статьей 11 федерального закона от 6 октября 1999 года об общих принципах организации законодательных, представительных, исполнительных органов Российской Федерации вот, депутатами осуществляется депутатской деятельности на постоянной основе или на профессиональной основе в определенный период или без отрыва основной деятельности устанавливается Конституцией, уставом или законом Российской Федерации. Если Конституция, уставом, законом, субъектом предусмотрено осуществление депутатской деятельности на профессиональной постоянной основе, то в этом случае не менее чем одному депутату избранному в составе каждого списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов в законодательном представительном органе госвласти, этого субъекта Российской Федерации, должно быть предоставлено право осуществлять депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе. Депутатам, избранным в составе таких списков кандидатов, должно быть предоставлено право замещать руководящие должности в законодательном представительном органе государственной власти субъекта Российской Федерации. То есть я хочу сказать более просто и понятно, если есть фракция, хотя бы, а сейчас по закону хотя бы один депутат, представитель какой-либо партии или группы, то эта фракция или группа депутатов может, имеет право получить на постоянной основе должность заместителя какой-то из этих депутатов должность заместителя председателя парламента об этом говорит федеральный закон об этом же говорят и соответствующие наши законы э, республики Калмыкия поэтому а сегодня складывается такая ситуация что э, справедливая Россия имеет двух депутатов то есть фракцию и э, мы до сих пор не имеем э, депутата от справедливой России в должности заместителя председателя парламента. А поскольку сегодня в штатном расписании должность 2, э, э, в штатное расписание входит две должности заместителей, два заместителя. Один из них Нуров Николай Олегович, представитель КПРФ. Другой по логике вещей э, должен быть представитель справедливой России. Поскольку сам председатель всего у нас три должности да, на постоянной основе. Сам председатель, представитель Единой России. Поэтому сегодня решить вопрос, я считаю, нельзя этот пользу опять Единой России. Давайте значит, рассмотрим вопрос о другой кандидатуре на эту должность. Мы уже вам письма направляли соответствующие о назначении, я его подписывал как член фракции замещение должности заместителя председателя парламента Манжикова Наталья Сергеевна. И я вот сейчас обращаюсь к прокурору, ну, к заместителю прокурору, прокурора республики Эдуард Валентинович и прошу ему, его вот сейчас ответить в зал на вопрос правильно я утверждаю или нет, трактует ли федеральный закон и законы Калмы... республики калмыки о том, что Любая фракция в Народном хурале должна иметь своего заместителя. я думаю, Подождите, я вам вопрос задал вы, вы, вы заместителю прокурора. Нет, вы хотите внести не вам, вопрос. не вам задал вопрос. Я вам не разрешаю задавать вопрос. Вы мне не разрешаете я задавать вопросы? А для чего по сути, тогда парламент существует? По сути, задавайте же. Анатолий Васильевич, для чего тогда парламент Су существует? Я вам объясню. Я вам, Сергеевна я вам по сути. Прошла суды до самой высшей а, инстанции. Вот это очень хорошо, да. что вы сказали. Да. Что да. Но, уважаемые коллеги, она внесла проект постановления. Я объективно хочу сказать. Вы же не объективно задали, а я хочу сказать объективно, хоть бы меня Значит, внесла предложение о том, чтобы проект закона о республике рассмотреть в части конкретного замещения. А, Но это потом. А потом. мы сейчас рассмотрим другой вопрос. Другой Смотрите. вопрос. Вот а здесь вы здесь же не путаете, Одну минуту. Ну, одну. Минутку. Я вам слово не давал. Значит, внес председатель. Анатолий Васильевич, я задал вопрос прокурору а и, и думаешь, прошу ответа на него. Значит, да прокурор, или нет? Прокурор. Я. Этим про... вопросом до сих минуты не занимался. Но, ну что, что не занимался? Я его прошу сегодня заняться, открыто вопросом. Он вот Вам ответить, когда изучит вопрос? Согласно регламенту. Что его изучать? Там все простейшая норма закона. С вопросом присутствующим на сейчас рассматривается... Все контент, правильно так, перед нами, то есть, уважаемые. Можете нарушать. Нет, давайте, но, что не вы нарушаете? Наруш... Что вы нарушаете мои права? Я... Это мое право задать вопрос присутствующему. Ну, прокурор. Это прописано. Прокурор, прокурор это надзор, надзор за исполнением законов. Одну минуточку. Что... Обратитесь к прокурору письменно в в вы, мне не указыв, вы мне не указываете Как я должен обращаться вы мне Не указывайте как я должен обращаться Я устно обращаюсь вы Это мое право вас непосредственно, по непосредственно на заседании по, по у вас есть Подождите ответа, давайте, давайте закончим Давайте закончим С, да, с моим вопросом Подождите до голосования Эдуард Валентинович Ответьте пожалуйста на вопрос Правильно я его задаю или неправильно? Есть Какой ответ у вас на этот вопрос? Уважаемые депутаты, э, представитель присутствовала на профильных комитетах, на всех практически. Э, по данному вопросу э, она не высказывает э, никаких замечаний. Э, вот, поэтому э, тут действительно надо как бы, разобраться с этим вопросом. Сейчас я действительно воды, поэтому, следует. будет ваше письменное обращение, Спасибо, да. а, а Спасибо, решите, да, но мы Спасибо, да, Эдуард Мартинович. мы просто не, дай, не могли там вы на комитете да. вашем обратиться, да? Никак... Никак... Потому Никак... что этот вопрос вы не, не ставил. Мы, мы его сейчас только увидели. В повестке мы вопрос увидели в повестке, поэтому прокурору никто не мог задать, ни на комитете, вы только на фракции решали, но мы не члены фракции Единой России. Поэтому с фамилией Сухинина мы услышали да, вот только сию минуту. В Чего депутата. вы меня отключаете? Не понял. Да, да по, потому до... что вы время перебрали. Подождите, как, как вы, вы, довести до депутата решение суда? Здесь опять Анатолий Васильевич несколько лукавит. Не, ну я получил, Значит, у меня на руках. Вот у меня решение, вы... Не надо вот сейчас решение суда, не надо. Сейчас я зачитаю. Мы... Минуту, я вам не разрешаю зачитывать. Как это не разрешать? Потому не что мы обсуждаем вашу кандидатуру на должность. Вы мне... Подождите. Подождите в Мы соответствии будем... с установленным это решение Верховного Суда Российской Федерации в мотивировочной части пишется в соответствии с установленными нормативными актами Республики мотив, Казахстан мотивировочные, ну, мотивировочные. Процент. Процент. спасибо что подправили грамотнее я согласна в соответствии Значит, с установленными мотивами, нормативными актами Три а? минуты установленными нормативными актами Республики Калмыкия, процедурой замещения должностей, осуществляемых в Народном Курале, на профессиональной постоянной основе, Народный курал как представительный орган, рассматривает вопрос об избрании депутата на такую должность лишь после выполнения председателем полномочий по занесению кандидатуры. Нет. Председателю мы обратились официально. Заявление по кандидатуре Манжикова. Подписал... Подождите, я подождите, я внес. Ну, подождите, не сейчас. Вы, значит, вносил Манжир Викторович. Кандидатура а... Манжикова Наталья Сергеевна для избрания на должность заместителя председателя на осмотре родной фурала в установленном законом порядке председателям не вносилась. И в этом ваша вина. Понимаете? Просто мы ответчиком ставили народный курал. А ответчиком должен был быть председатель народного курала, который не исполняет свои полномочия Спасибо. в течение двух ответ с Спасибо. Значит, если Это было ответ, там решение суда, я бы его исполнил. Но решения суда нет. Теперь Поэтому, уважаемые нет. коллеги, две кандидатуры. Сухинин, ее председатель. Подожди, вы про Сухинина все рассказали. Давайте я расскажу о себе. Пожалуйста, я буду рассказать? а вы, мои... рассказ, вы бумажки читать. Нет, не кинулась бумажки читать. Нет, я нет. просто нет. решение нет. суда процитировала. Значит, э, я думаю, не все депутаты ну, знают о моей биографии. Биографию Сухинина уже рассказали. Что? Значит, я закончила среднюю школу номер 8 города Элисты. Поступала в Калмыцкий государственный университет на математический факультет, затем как лучшего студента перевели меня в Ростовский государственный университет, я закончила механико-математический факультет Ростовского университета, была оставлена в аспирантуре этого университета. По окончанию аспирантуры я работала на кафедре математического анализа диференциальных уравнений Калмыцкого госуниверситета, защитила кандидатскую диссертацию. Являясь кандидатом физико-математических наук, имея научное звание доцент, значит, на первых демократических выборах декана математического факультета была избрана деканом математического факультета. В то время мне было 34 года, и на одном из совещаний декана математических факультетов Советского Союза, нынешний ректор МГУ, господин Садовничий, сказал что среди нас присутствует самый молодой декан факта Советского Союза. Оказывается, этим деканом была я. Значит, у меня есть достаточно много научных работ. Я участник многочисленных всесоюзных и международных математических симпозиумов. В 90-е годы, после того, как я ушла в декретный отпуск, по уходу за ребенком. Я поняла, что на зарплату преподавателя университета я вряд ли поднимал своих детей. И мне пришлось уйти в предпринимательство. С тех пор я, в общем-то, прошла достаточно долгий путь как предприниматель, может быть, даже успешный путь. Активно занималась при этом общественной работой, партийной работой. Я была депутатом Лесельского городского собрания двух созывов, Актив, была достаточно активным депутатом, я думаю, Сергей Сухинин может это подтвердить. Например, был такой вот, вот один из результатов нашей деятельности. По инициативе главы нашего, нашей республики господина Орлова, Лесевское городское собрание рассматривало такой вопрос о продаже 100% пакета акций энергосервиса за 300 тысяч рублей некой в Ставропольской фирме. Я инициировала вопрос создания рабочей группы в Алисинском городском собрании, возглавила эту рабочую группу. Мы достаточно дотошно проработали со всеми документами, привлекала экспертов, аудиторов к этой работе. В результате мы выявили очень много нарушений, искусственно созданы для того, чтобы снизить цену акций. Сто процентов акций это энергосервисы принадлежат Мэрии города Листы. В результате все наработанные материалы мы передали в прокуратуру. По данным материалам было возбуждено уголовное дело, и акционерное общество Энергосервиса осталось муниципальной собственности. Это только один из примеров работы депутата. Я хочу сказать, что с 2015 года Сергей Михайлович Миронов мне предложил возглавить региональное отделение партии Справедлива Россия. И с 2015 года я возглавляю это региональное отделение. За это время мы повели достаточно количество депутатов, в том числе вот у нас появилась фракция Народном Курале, достаточно активная фракция. И я считаю, что будучи заместителем, за два с половиной года, вот лично мной, Вторым членом нашей фракции, Нанцовым Викторовичем Манжиевым, было внесено очень много законопроектов. Это где-то около 20. Конечно, большая часть этих законопроектов была отклонена. Большая часть законопроектов, которые вносила я, это были законопроекты социальной направленности. Вот, например, мы сегодня будем рассматривать закон об изменении, законопроект о внесении изменений в закона о детях войны. Вот текст этого закона был предложен мой. Значит, вот в прошлом году я вносила законопроект о том, чтобы выплатить, определенная суммы детям, которые достигли 18 лет и не попадали под приказ Путина. Этот законопроект не прошел. Также было внесено ряд, ну, ряд других законопроектов, я не буду сейчас все, все перечислять. Я считаю, что на посту заместителя председателя народного хурала я бы могла очень плодотворно работать и внести, вы знаете, определенную как бы свежую струю в работу народного хурала. Дело в том, что когда я проанализировала республиканское законодательство, то увидела, что мы отстаем, от, мы отстаем от продвинутых Никаком. регионов. Это время да. Да. Дело да. серьезное? Я просто рассказываю о себе. Я имею да. права. Значит, так, Значит по регламенту время, оно завершилось, все. но я говорю, да, Поэтому я считаю, что я достаточно подготовлена в профессиональном смысле, и могу продуктивно и эффективно работать в должности заместителя-председателя Народного Курала и принести пользу Республике Коммунки. Спасибо. Уважаемые коллеги, две кандидатуры были предложены. Андрей Васильевич, можно вопрос? К кому? К Сухинину. К Судинину? Мы, если да. хотите, ожидать... Среди вы... тем, что ну, вот, так смешно мы решаем достаточно важный вопрос, касающийся да, заместителя-председателя Народного Курала, и в связи с тем, что у нас материал, даже не представлен объективный материал, у ну, нас по кандидатуре Сухинина Сергея Александровича, у меня э, такой вопрос. По имеющейся информации э, придется задавать его здесь, хотя он, наверное, не совсем будет приятный. Э, Сергей Александрович, вот поступила такая информация, что вас в 2010 году исключали из партии Единой России. Хотелось бы знать в связи с чем, какие были причины, исключения и когда были восстановлены в этой партии. я так думаю, что это внутри наше партийное дело. Мы же в партии КПРФ... Это, ж, как... это вопрос не вам, а, ну, Это Единая Россия, которыми является секретарем. Ну, он ответит на вопрос. Это действительно факт, такой был. Ну, мы не роемся... Вы Дело не в том, что руемся не да, а да, да. представителя а элит? Да, элит? Да, да. То, Это вот, мы мы, мы ага. разговор ведем о том, что, ну, как-то этичность. Давайте политкорректно соблюдать. Политкорректно. Да, я уже сказала в связи с тем, что у меня не было на него объективки. Пожалуйста, Сергей Огромное спасибо Анатолию Васильевичу за предоставленную возможность, за доверие, за предложение моей кандидатуры. На сегодня, уважаемые коллеги, я хочу вам доложить, что я присутствовал на заседании фракции и э, на заседании фракции коммунистической партии. Российской Федерации в Народном Курале. Я пришел, познакомился, и коллегам была возможность, на самом деле, предоставлена. За 10 минут за до этого я, я уже сказала, что каким успешным и. порядком Нет. такие но, важные вопросы не решаются. Значит. Я вам вот на заседании прав, сказала, что это несколько неожиданно. К сожалению, мы вас много не знаем, но даже у вас не было времени рассказать о себе. Значит, уважаемые коллеги, я, я должен вот. Понимаете, вот там, где надо, поворачивают так, как им выгодно. Вообще заместитель, не э, неправосписанно регламентом, что он встречается со всеми фракциями, если это касается всех процедации, правительства и так далее. Значит, ну Сергей Натальевич проявил такую инициативу, обратился к Николаю и говорит, я хотел познакомиться с членами фракции и так далее. И так далее. Познаком... Ну, правильный шаг. Познакомился? Познакомился. наконец -то. Правильный шаг. И я думаю, что здесь упрекнуть его чем. А ваш конкретный вопрос у нас есть. Ну, да, вот. Поэтому позвольте, уважаемые коллеги, на сегодняшний момент информация эта имеет право быть. В 2010 году я был исключен из партии «Единая Россия» вот, формулировка за неисполнение решения полицовета. Мне было представлена претензия вот, на имя тогда руководителя партии Грызлова. И по истечению времени моя апелляция была рассмотрена, и меня установили в ряды партии. Все, спасибо. Уважаемые коллеги, вопросы можно? Вопросы да. Конечно. конечно. Анатолий Васильевич, вы вот выступаете адвокатом, ладно, у Сухинина, вы уже у прокурора адвокатом. Ну, человек взрослый, в звании, в должности, да, он может, наверное, сам ответить на вопрос. Или, слава богу, это делает ему честь, что он соизволил сам ответить на вопрос. Но а вы чего адвокатом выступаете? Я здесь на парламенте руковожу. Сейчас мы избираем заместителя, тем более мы ущемленная фракция. Нам не дают единицу заместителя. Поэтому мы, конечно, более тщательно относимся к этому вопросу. И это логично. Значит, у меня вопрос. К, несколько вопросов к Сухинину. Значит, почему вы голосовали против включения вопроса по Штыгашеву на парламенте республики калмыки Вы один из четырех, кто голосовал против. Обоснуйте? Включение в Да, да. Я уже сказал. Задайте, пожалуйста, все вопросы. Зачем? Я вам задаю... Нет, это давай, мое задавай, право. Задавай, задавай. Нет, это мое право. Это Что? Ну, Сергея, ну, вы, на меня вы, вы уже в диктуете на вообще поведение на вопрос. депутата. Я в лишил вас права вопросы выступать. Я не буду вам на этот вопрос. Кто лишил меня права? Кто лишил меня права, я, я сижу и говорю, и задаю вам вопрос. Открыть, Значит, за регламента. Значит, Какого регламента? Регламент он нарушает, каждый депутат имеет право сказать, ну, если... может предложить повестку дня вопрос, может его обсуждать. Ну, ну где ты, я нарушил? А я только сведомо. Да, до этого? Только туда, сведомо. До конца сессии мы с вами... Антон Алексеевич, давайте все-таки мы избираем заместителя председателя парламента, и если он отказывает коллегам, отказывается коллегам отвечать на вопросы, ну, поставьте, сделайте ему замечание, вы же, вы же руководитель Единой России в Калмытии, вы лицо сегодня власти, вы, вы властная, партия власти. Ну сделайте сейчас замечание, пусть отвечает по существу на вопрос. Значит, вы же сказали, что я не могу команды давать ей. Уважаемые... Хорошо, давайте, если он. Давайте перейдем вы к выступлениям вы можете... тогда. Не, подождите. подождите. Мы... Знаете, слово мы лишили. Ну, Антон коллеги, значит, сейчас я беру перерыв, и мы вас в зал вынуждены не запустить. Ну вы же мешаете работу. О, вам давайте, вам. давайте, посмотрим. Прекрасно, прекрасно. Вы уже до этого дошли, что ли? Не, ну мы, я вас прошу. В зал не пускать. Вообще, Ой, вы, я не знаю, вы уже не контролируете свои и слова все. и поведение. Анатолий и Васильевич, ну не серьезно вы это? Вы как специально так, это у Такие у меня, заявления делаете? Я имею право задать вопрос. Значит, у меня вопрос Сергея Подожди. Подожди. Если вы имеете право, тогда пусть Маджиев сначала заявит. Да. Хорошо. Давайте ответим на вопрос. Сначала первый. Он не ответил на вопрос. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, вы же говорите, ответьте. А, депутат, Он вас не слушает. Я, председатель, я вне из на этот вопрос. Вы поставили, не был включен в повестку дня, не рассматривался комитетом. Я считаю, что любая инициатива должна да, быть ранее зимний. оценена с точки зрения ее последствий для экономики и для граждан. Поэтому это прописано у нас в регламенте, и мы должны все-таки рассматривать такие серьезные вопросы, всегда с учетом мнения профильных комитетов, с приглашением экспертного сообщества, с приглашением коллег, заслушать. Но ну, в регламенте прописано. Ну, у Не, у меня несколько вопросов. Нет, ну... В регламенте написано, По что, тому, что разному... с листа, вопроса, с листа устно любой депутат имеет вопрос ставить вопрос о включении в повестку дня того или иной, или иной проблемы, которую он считает нужным. Поэтому Сухинин здесь не прав. У ну, тебя здесь такая позиция? Надо бы ответить на вопрос, почему ты не голосовал за Штыгашева, да? Нет, против Штыгашева. Теперь мне понятен, понятно его тогда голосование против, и понятно сегодняшнее поведение. И ответ на вопрос. Значит, два вопроса задать? Нет, я задал один вопрос. Значит, Я пока задаю вопрос. Это мое дело. Я пока Если я, ошибаюсь, какие, я задаю вопрос Сухинину. Какие, какие законопроекты вы инициировали в Народном Хурале вот, за время работы? Какие из них прошли, какие нет? Создатель бюджетного комитета по поручению председателя Народного Хурала принимал участие в работе общественного совета при Министерстве экономики Республики Калмыкия Вместе с нашими депутатами по фракции «Единая Россия» мы разрабатывали пакет антикризисных мер, которые на сегодняшний момент успешно реализуется. Были приняты два закона народного курала о поддержке предпринимателей в республике Калмыкия. Эта работа на сегодняшний момент будет продолжена, и я думаю, что она успешно будет реализована именно для экономики в переходный постковидный период для того, чтобы мы реально реализовали программу социально-экономического развития совместными усилиями депутатов и со всеми органами государственной власти. Я случае... вообще, я задал вопрос, какие законопроекты он инициировал, он совершенно ответил вы. Но это то в том числе есть... законопроекты, которые связаны Нет, с Которые действиями. именно лично он инициировал, да, то есть, Понятно, что если человек претендует, вы же выбрали, у вас во фракции сколько? 21 человек, вы из 21 человека выбрали лидера на должность заместителя председателя парламента. Понятно, что этот лидер должен быть лидером во всем. А прежде всего в законотворческой деятельности. Мы же парламент, мы принимаем законы, и он должен был инициировать несколько законов. Вот я инициировал там десятки законов, да? законопроектов. А он получается ни одного и нечего сказать. Значит, давайте. Теперь вопрос, вопрос еще, о Сухинину. Вот вы э, занимай, занимались в большей степени предпринимательской деятельностью. У вас одна из основных компаний, которую мы все знаем в листе, мы пользуемся этим магазином, магазином этим, э, значит, ООО «Каум Электроторг». Правильно. Ну, она что, сегодня. Что, это... слушать, У меня вопрос. Пожалуйста. Почему не можем? Да, что мы мы мы не избираем там деревенского пастуха, да? Все, пожалуйста, пожалуйста, Поэтому пожалуйста. мы избираем заместителя председателя да. парламента. Пожалуйста. Почему? Вопросы не задать. Значит, компания. Вопрос. Где эта компания зарегистрирована? Кто является учредителем и куда платят налоги? Хорошо. Все. На этом завершаем вопросы. Почему? Значит, на этом завершаем вопросы. Значит, я вам дам слово. Да. А выступления Спасибо будут потом? Спасибо вам за вопрос. На сегодняшний момент я являюсь предпринимателем, индивидуальным предпринимателем, зарегистрирован на территории Республики Калмыкия. Мой основной КВ 93116820. Вот компания «Электроторг» я не имею никакого отношения, она принадлежит моим родственникам, поэтому где она зарегистрирована и где платятся налоги, я вам отвечать да. не буду. Хорошо, все спасибо. Я, я вам отвечу на вопрос. Эта компания зарегистрирована в Ставрополе по улице 50 лет в ЛКСМ 16. Учредителем является ваша мама зарегистрирована в 2013 году. В этом же году вы были генеральным директором этой компании. Вы все прекрасно знаете. И формально она зарегистрирована на маму, а вы, вы фактически владелец этой компании. И сегодня, претендуя на должность заместителя председателя парламента республики Калмыкия, вы платите налоги в Ставропольском крае. Хорошо. Это вас никак не красит, а более того, характеризует человека, который совершенно, абсолютно равнодушен Калмыкии, к ее бюджету, к развитию и так далее. Хорошо. Насталич, но слушай, ну, ваша тоже зарегистрирована, ваше хозяйство не на вас. А нам ну, я, вижу, вы не я занимал, я во-первых не выдвигаюсь на должность, во-вторых я был, был учредителем до того момента, когда стал главой района и согласно законодательству, как глава района я должен был э, уйти из учредителей. Я переписал на жену, я, я в отличие от, не говорю от Сухинина там на родственника, на кого, на супругу. Вполне законно, потому что она владеет на 50% ровно тем, что я тем мы совместно владеем. Поэтому мы люди Пожалуйста, Пожалуйста, не закрытые. На самом деле это действительно не является секретом. Моя мама с 1998 года является предпринимателем, который осуществляет свою деятельность именно по этому 471, 472 и так далее. Торговля розничными непродовольственными товарами. В одной из моментов времени, когда эта компания была зарегистрирована, я являлся действительно директором этой компании. На сегодняшний момент, как я вам уже ответил, я работаю индивидуальным предпринимателем отдельно. А вы не рассматриваете тот вопрос, что Татьяна Ивановна зарегистрирована на территории Ставропольского края, привлекает здесь рабочие места, а налоги она платит в соответствии с законодательством на территории Республики Калумбия. Все, спасибо. Согласен, Александровна, пожалуйста. Вам. Уважаемые коллеги, у меня вопрос к Сергею Александровичу, поскольку на сегодня фракция Единая Россия выдвинула единственного кандидата на должность заместителя председателя народного права Кирилла Сергея Александровича. Мы с вами, коллеги, из разобраться на всех сессиях говорим о социальной ответственности бизнеса. В связи с этим у меня вопрос к Сергею Александровичу. С учетом того, что есть яркие примеры, сегодня эту кандидатуру я поддержал, это признание полномочий члена фракции Сангаджиева Дмитрия Менгияновича. В постковидный период он как предприниматель, а согласно открытым данным, которые опубликованы на сайте Народного Курала, Сергей Александрович является с 2017 года. Предпринимателям, вот Дмитрий Менгельянович за а, время пандемии и сегодняшней ситуации выделил миллион триста рублей на поддержку, адресную поддержку, социальную поддержку граждан республики. При этом я не рассказываю о других его мероприятиях, которые были в том числе выделены гражданам именно пожилого возраста. У меня вопрос Сергей Сан. Причем того, что э, вы являетесь предпринимателем, сколько средств вы выделили на адресную поддержку в период в нашем спасибо. спасибо. Пожалуйста, перес. Спасибо огромное, э, Саглара Александровна, за этот вопрос. На самом деле, э, в период пандемии стало огромной потребностью именно волонтеров, именно тех людей, которые неравнодушны к бедам, э, которые постигли на сегодняшний момент земляков. Говорить о себе в этом плане э, очень как бы, неправильно потому что та благотворительная помощь, которая была мной оказана, она на сегодняшний момент, не скажу так, не является, да, но лучше бы, чтобы обо мне говорили те люди, которым я на сегодняшний момент помогал. Это и детский дом, это и э, церковь, это и индивидуальные... Э, это люди, которым на сегодняшний момент была оказана индивидуальная адресная помощь. Все вопросы, которые... Э, Касались оказания помощи, зафиксировано у нас в общественной приемной. Вы сами прекрасно знаете, что там ведется реестр обращений, э, который и э, процесс реализации положительных в, э, обращений адрес у меня достаточно большой, это Поэтому спасибо всем коллегам, которые оказывают помощь в это непростое и сложное время. Со своей стороны я тоже не, не остаюсь в стороне. Спасибо. У меня вопрос. А то будем завершать. А вот, э, ну, в декабре месяце мы рассматривали законопроект о внесении изменений в закон Республики Калмыкия об ограничении продажи алкоголя. И буквально вот вчера на комитете мы также рассматривали этот законопроект, уже внесенный не мной, как депутатом народного хурала, а внесенный Лисинским городским собранием. И вот во второй раз при обсуждении этого законопроекта, что я замечаю что депутат Сухимин с пеной защищает интересы российских автосетей. Красное белая, белое, Тамада, Пятерочка. И вот буквально вчера он сказал... Подождите, буквально вчера на обсуждении... Подождите, буквально вчера на комитете он сказал такую фразу, что контролирующие органы должны больше проверять местных предпринимателей. Вот эти вот... Как он сказал, киоски, лорчонки, да? Где проходит фальсификат. А ведь на самом деле мы знаем, что самый большой объем фальсификата проходит в этих сетях российских. Красное, белое, магнит, пятерочка и так далее. То есть он призывал вчера контролирующие органы, представители которых сидели на комитете, да? Еще раз жестче относиться именно к местным предпринимателям. Обидно, подождите, обидно было слушать эти слова, вот почему постоянно он защищает интересы этих сетей. Понятно. Это обидно слушать мне как бывшему предпринимателю. Когда я возглавляла опору России вот до Аслана да, Кусминова, я защищала интересы предпринимателей. Анатолий Васильевич, вы помните, как мы 8 марта собирались предпринимательницы? Республики а Повысили, вы сами вручали им грамоты, благодарность а от правного курала. Мы работали, как а я а всегда позитивно. Нет, позитивно. Я всегда работаю позитивно и на результат. И вот, вот что меня возмутило, когда мы должны. Вот пандемия показала, что самое главное это здоровье нации. И мы должны драться за, будущ, за здоровье будущей нации нашей. Потому что нынешние подростки, которые сегодня у нас на первом месте в населенном Кавказе по употреблению алкоголя стоят, чтобы они меньше пили, чтобы у них было здоровое так. поколение. Но почему-то вот, э, депутат Сухиня выступает против постоянно. Давайте без, без реплик, я надо а вам и один и вопрос и будем голосовать. Наталья, не, а я вы, тоже вы? хочу вопрос манжеку задать. Наталья Сергеевна, ковидный период, э, сколько вы оказали помощи социальной ну, да, я хочу сказать, что я то, в данный я момент не выходит. являюсь предпринимателем. Весь мой доход это пенсия. И а, вот эти вот... Я не являюсь предпринимателем. Какой АО? У меня нет АО. Я не являюсь предпринимателем. Человек четко сказал, не занимается предпринимателем. Уже много лет я дошла. Уважаемый коллеги, прекратите. Антон Васильевич, можно вопрос Манжиковой задать? Что это? Манжиковой. Завершайте сейчас вопросы. Все, давайте. Нет. Задавайте, пожалуйста. Спасибо. Значит, Наталья Сергеевна, я хочу сказать, вернее, спросите у вас, будете ли вы поддерживать такие законы, если в случае вашего избрания на должность заместителя, председателя парламента, поддерживать такие, прохождение таких законопроектов, которые я выдвигал, по снижению муниципального фильтра до 5%, по включению депутатов одномандатников в состав Народного хурала и районных муниципальных собраний, также по митингам, чтобы... внесение изменений в закон. А? Да, несение изменений в законе Да, в законе. то есть, ну вот такие и э, будучи там, иногда будете заменять казачков, вдруг э, будете yeah. нас решать слово тоже или блокировать здесь Хорошо. на входе. Спасибо, только так, дайте, я да, нет, нет, да. Давайте пожалуйста. Ну на самом деле я считаю, Нет, что... я хочу развернутую На самом Это деле нет. я поддерживала законопроекты, <laughs> которые вносил мой коллега. И считаю, что действительно муниципальный фильтр у нас должен быть снижен, потому что. Только в конкурентной борьбе мы избираем достойного главу Республики Калмыкия. Нынешний пример тому, в общем-то, доказательство. Да, вы по теме. Вы вы... По... Я по теме. По я теме. я... Да, отвечаю пожалуйста. на его Она вопрос. Она отвечает конкретный. за вопрос. Значит, второй вопрос. Да, нет. Да. Внесение изменений в вот, законодательство о митингах. Конечно, вот в нынешнее время нельзя зажимать гражданскую инициативу. Потому что это опасно. Для руководителей республики. На самом деле я считаю, что люди должны иметь возможность открыто выступать, высказывать свою позицию. Вот, например, в городе Сеуле, возле мэрии, да, прям рядом стоит трибуна, и на этой трибуне небольшой гайпад. Любой человек, у которого есть что высказать, может выйти... И говорите об Это этом. Это все. Давайте дальше. А? Но ну, она а уже стремится к лучшему. Стремится к лучшему. К семи к не бью, а попасть. Анатолий Васильевич, ну не перебивайте, пожалуйста. Я, я внимательно слушаю, вы меня мешаете. Я лично буду поддерживать эти инициативы, потому что я хочу видеть Республику Калмыкию процветающей. А без нормального законодательства этого сделать невозможно. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, ставлю на голосование порядке очередности предложение, значит, ну и было предложено кандидата. Васильевич, давайте я еще предложение. Давайте голосование сделаем тайным. Значит, уважаемый... Потому что идет давление на депутатов, партийное давление в том числе в вашем лице вы сидите как председатель народного хурала и сидите как уважаемый... председатель партии. Да? Поэтому я считаю это давление и настаиваю на том, чтобы форма голосования была тайной. Это... это справедливо, объективно. У нас две кандидатуры, две конкурирующие партии. Поэтому давайте уважим и реальный расклад голосов посмотрим. Я думаю, это и вам интересно да, будет. Мне не интересно, никому не интересно. уважаемые коллеги Почему мне интересно? Давайте сначала мое предложение рассмотрим по форме голосования. Антоний Васильевич, сначала давайте по форме голосования. Решим? Да. Вы же все-таки грамотнее нас в проведении всяких... За тайное голосование, по данному случаю, оно не предусмотрено регламентом. Ну, нам встрече-то вообще хочется, чтобы тайное голосование. За его предложение прошу голосовать. Кто за? Все, спасибо, уважаемые коллеги. Значит... Восемь. Уважаемые коллеги, мы продолжаем на работу. Идем, наступаем к голосованию. Уважаемые коллеги, значит первая кандидата была предложена кандидатурной субтитровой совещанности. Нам должен заместить о посаде Народного парала парламента республики. Голосуем карточками. Открыто. Кто за? Да. 17. Спасибо, уважаемые коллеги. Ну, кандидатура Манжиковой Натальи Сергеевны. Почему? Согласно, а вдруг 18 проголосует? Кто против? Вот. Пожалуйста. Кто воздержался? Вот. Все, уважаемые коллеги. Решение принято, заместитель им простите. Подождите, про... у нас рейтинговое голосование. Следующую кандидатуру ставьте. Вы что? Может 20, 20... человек проголосуют 3? за Манжу? Да. Подождите, подождите. Да. Что написано уже рейтинговое как голосование? Обычно идет рейтинговое да. голосование. Мы по уставу а проголосовали. Наталья две кандидатуры Наталья Сергеевна. Да. Ну да. По уставу партии что? Ли? Mm. Ну что. И по уставу тоже. Нет. Кстати, по уставу. Вы сказали. Партия... Нет, партия приняла решение голосовать консолидированно за Сухинина. Два члена партии не проголосовали. Их право. Партия она должна быть Я посмот... надеюсь, Антон Васильевич вы да. не задаюсь вопросом, почему я голосую против. Нет, Но не знаю. Того, нет, нет, я, я отношение я... меня да. как да. члена партии Единая Россия. Ну, Россия. Ну, хорошо. Россия. ну вот что сделать? Я с вами давно. Я свою позицию да. давно... Уважаемые коллеги, с э, хочу поздравить Сергея Александровича и посадить за стол, где ему положено сидеть. Прошу любить и жаловать. Избавить демократично на абсолютно. Нет. Нет! административным тайное голосование меня устраивало. Да, да. Поздравляю, удачи всем, успеха, Сергеевич, Пожалуйста, я думаю, что выстраивать надо, независимо от фракционности партийной принадлежности, любви друг к другу, Все равно выстраивать надо. Антон ну после того, что вы учинили в отношении меня, я думаю. Нет, Андрей Васильевич, какой лет? Значит, объявляется перерыв. Анатолий Васильевич, о любви это вы точно сказали, Кавычка. Какие слова говорим!